И здравствуйте! Итак, в первую очередь в начале этого выпуска хочу сказать спасибо за все ваши теплые комментарии к нашему предыдущему видео про то, как мы переехали в Таиланд. Я, честно говоря, подозревал, что это будет очень скучно. Без влога мы просто сидим и о чем-то бубним, но оказалось многим интересным. Вот, поэтому спасибо. Второе. Сегодня мы решили вас взять с собой в наш день. В, нашем... на, в наш уже почти закончившийся день <свят> Потому что мы половину... весь день отвечали на комментарии А сейчас поехали делом заниматься Да У нас еще одна сейчас будет съемочка э, Интервью В цикл тайных программ на канал О том, как люди переезжают в Таиланд так. мы приехали Аргентум о, какие бандиты! Привет! Привет, хозяева дома! Так, ну давайте, открывайте нам гости. вам, гости. Я там пирог испекла. Пирог? Да. дальше? Его только достать из Ну ладно. В общем, пока такая суета, нужно организовать детей, чтобы они не отвлекали, дали возможность записаться нормально. Любим написаться на крышах. Разговариваем не громко, поскольку идет съемка. В этом случае мы снимаем, как люди купили отели и таким образом вот стали здесь жить уже со своим бизнесом. Ну что, переезжаем? У <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> тебя одна комната будет? <сёк> Девочкам одна комната? Ну, <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> не знаю. На <сёк> минутку представила, что у меня шесть детей. И убежала на крышу Они все шумят, пищат, бегают по отелям, На улице бегают, катаются Сейчас покажу, как Леша работает Леша вспотел немножечко Это не цвет футболки, да? Это рабочий процесс Конечно, раздолье очень классно На крыше здесь можно побегать Обливаться, он не обливается водой Обычно здесь Сейчас дроны будем запускать Пирог ели? Детский да. сад. Да? Все, вкусно, понравилось. Ну, съешь за меня, пирог, да, давай. С манго. Еще мы творожок покупали. У Нины вкусно. Здесь? Да. Сейчас пельмени нам еще. Вот. А что это не надо было снимать, да? Да. Какие же. Я же еще... говорю, перепадет. Я же говорю, перепадет. Какая заработала хорошая, да? всегда работаем за еду. Спасибо. да. Ну что, банда, поработали? Чуть-чуть. Так, все пристегнулись? Да. Не получилось у нас в прошлый раз провести весь день вместе с вами, потому что Откровенно говоря, мы очень сильно устали. Леха видели, какой немножечко был уставший. Мокрый. И мы думали после этого пойти покушать, но да, да нам подарили пельмени на ужин. Пришлось. Так, кстати, на... пельмени. Да, пельмени. Мне, очень мне, мне нельзя на диете, а вот. Я тоже только один попробовала, но дети съели все вкусное. Отлично. Поэтому сегодня вторая попытка. Снова едем на съемку. Ну что, у нас еще один день съемок, и мы а, в парке на холме Протавнак а, снимаем очень интересную пару, которая также переехала в Таиланд, приехали в Таиланд по работе и вот живут здесь работают в отеле Окей, okay, мы на снотровой с буквами запись наша закончилась и мы решили немножко ребятам показать несколько, так скажем, основных площадок да, в городе, вы здесь первый раз Да, ну, спасибо вот. и, классный, погода хорошая, и погода хорошая нет, да, и, и, и солнце 16 лет назад, да, то есть именно а, архитектурный облик, да, вот контраст есть mm -hmm. какой-то, как Ну оно? да, вот смотри, у вас на севере видишь какие здания, да, uh -huh. красивые. У них есть какой-то архитектурный стиль. Uh -huh. А на сегодняшний день у зданий, мне кажется, нет никакого архитектурного Entonces, там, там стиля, такая они просто имитация Бангкока. Манхэттен, <Манхэттан>, ман, Манхэттен, ман, маленький, маленький. Да, вы в элитном районе живете. Вот у вас, получается, на севере вот эти здания, и плюс еще на Джамтен, это где-то Амбассадор, далеко туда. Там Красота в таком же, же стиле построены тоже высотки, mm -hmm. то есть они тоже, им уже по mm -hmm. 40 лет. Mm -hmm. Тогда был такой стиль. То есть сейчас мы видим, да, что oh, примерно да. все ровно, блестящее, высоко, все одинаковое, сейчас такой стиль. А напомните, сколько вы здесь уже? Сколько? 8, 8 месяцев. Вот, Ребята у нас пополнили ряды экспатов в Паттайе. И полную историю переезда в вы увидите на канале Плутани. В интервью из цикла «Как переехать в Таиланд. с экспатами». запыхался подниматься. Ну а мы поехали дальше. Окей, с записью мы сегодня закончили. С ребятами попрощались уже. Забрали деток с садика. Едем домой за еще одним членом нашей семьи, за старшим сыном, потому что есть повод продолжить гулять. Кирилл! Так, Кирилл у нас оделся. Повтор. Я много. Кирилл, я сегодня, сегодня хотела тебе помочь. Написала на компьютере, что ты ховосой, ховосой себя вел. И я хотела тебе подарить самый лучший подарок мире. Покажи. Это открытка. О, как красиво! Как красивый торт. Да. Спасибо тебе огромное. Особенности уникальных вся? дней рождения этого года. 2020 го и не только дней рождения, то что у Кирилла все друзья разъехались, никого нет и отмечать не с кем. Поэтому мы отметим с семьей. Все закрытое, никуда пойти нельзя, никто прийти не может. Все, в кафешку. В кафешке пойдем поедим. Пойдем. Чем я здесь занимался? Это я делал... Показывай. В общем, тема такая. Пару дней назад я подготовил Кирилл компьютер, поставил монтажную программу, и он теперь сам сидит, учится монтировать в DaVinci Resolve. Да? Молодец! Успех есть? Да! И исследования, ведя главного героя по интересным местам и давая мотивацию Ну клево! Он реально вторые сутки не разгибает, что-то монтирует. А -а -а. Отлично, а еще тебе бабушки, дедушки подарили немножко денег. А, ты уже знаешь. Да, я уже знаю. Потом <с потратишь. Когда вырастешь. Да, я не знаю, просто знаешь, что тратить. Какой хороший ребенок! Так, ну что, поехали? Поехали! Все, собираемся. Итак, Кирилл, выбирай, куда едем. Не знаю. На самом деле спектр широк. Это может быть Макдональдс, пиццерия, кафе-мороженое. Может быть и одно, и другое на десерт. И еще 711. Окей. Я Яна, обязательно. 711 обязательно. Ты Паша, пиццу хочешь? А я хочу готовить. Ну, давай тогда вместо Макдональдса в пиццерию. Я хочу пиццу. Так, девочки, вы, кажется, не поняли правила. День рождения у Кирилла. Кирилл выбирает, где нас кормит. Ему подарили деньги. Он должен отметить и сводить всех в ресторан. Да. да. Ладно, ладно, шучу. Окей, сначала кушаем в пиццерии, а потом десерт это может быть либо мороженое, либо пирожное. И мороженое, и пирожное. Окей. Это торговый центр «Авеню», открыт в Таиланде, наверное, лет 12 назад и так и не стал популярным торговым центром. Находится на второй улице, недалеко от центра фестиваля. Красивый, интересный, но как бизнес у них получился почему-то неудачный. Большинство помещений на верхних этажах пустуют, все и все время пустовало. А вот пицца. На двери надпись закрыто 25 апреля». Сегодня 26, 26 мая. мая, закрыта пиццерия, причем не удосужились ничего поменять, даже а, время переноса работы, видимо, бросили ее просто. Так Достаточно вот. разрекламированное было место, очень много <с хороших <с отзывов, но, видимо, тоже не выдержали. Скажи, почему а, мы не хотим поехать в обычные сетевые пиццерии? Ну, мы домой такие периодически заказываем. А вот мы сейчас... заказываем только пиццу Хат, потому что у пиццы Хат на деливери всегда большая скидка. То есть берешь одну, вторая в подарок. А есть еще пицца компании Пицца компании мы не любим, потому что там острый соус на всех пиццах. То есть там для детей ага. пицца не подходит. Пицца Хат ну, хорошая, большой выбор, она. Но кушать в нее идти не выгодно. Проще да. выгоднее да. домой заказать. Кушать не выгоднее. Два раза выгоднее домой заказать. Ну, вообще пиццерей много. Вот вот ты вспомни, да, сколько мы едем, они на каждом углу. Но из-за того, что сейчас нельзя продавать алкоголь внутри ресторанов, то очень многие Слушай, пиццерии нельзя... закрыты, алкоголь, же да, же. алкоголь можно купить в магазине, прийти и выпить дома, а в ресторане ты можешь просто покушать без алкоголя. Да ты че? Да, и поэтому, например, Хоп, который раньше был Хоп, а теперь Хопс, это один из самых знаменитых старейших ресторанов итальянских, пивоварня Там очень классная пицца, там вообще все очень классно, стильненько, но так как они пивоварни, они, естественно, тоже не работают. Очень надеюсь, что работает наш любимый укромный уголок. А, ресторан тоже такой в европейском стиле. Там очень много вкусной еды. Дешевые. И тоже есть пицца. И он спрятан немножко и за Спрятан? патрули. Парковаться нельзя. Мы просто решили подъехать под дверь, чтобы посмотреть, не работают или нет. 25-26 мая. Клоуст. Бедный ребенок. Не можем пиццу найти. Мы обязательно под видео сходим в это сведения и покажем там где она находится пан пан пицца закрыта окей может это ты будешь удачливым вторым пилотом может с тобой сейчас повезет найти пиццу. о смотри пицца какая смотри как ты yeah. yeah. yeah. <музыка> в уголочек, к зарядке, у него там зарядка для телефона, все. Смотри, сколько пиц сколько много. А я буду, наверное, салат. Такой, такой и такой. Я пельмешки хочу. Пельмешки нашла? Да. Это не пельмешки, это равиоли. Они похожи на пельмешки, только другие. Я не хочу. Смотрите, какую огромную тарелку салата мне принесли. Ладно, что мой салат. Вот у Златы пирожок. А, Злата? Твой? Ага. а ты как его съешь? На картинке был непонятный. Думаю, небольшая косадилия. У нас с Яной нормальные порции. Да. И у Кирилла как? Один дома огромная такая пицца и вся для. Да, сырная пицца да. вся для тебя. Ну давай. Приятного аппетита. Я не знаю, как, как ты золото есть это будешь. поели, тут он резкался. К сожалению, уже все забрали со стороны, не успел снять, но в общем, в нас все не врезло. На удивление, блюда казались очень большими. В десертик влезет, дети? Да. Взяли половину еды с собой, не влезло. Ресторан называется Маркос, ресторан рестораном пиццерии, находится на улице Тапрая, рядом с конда Гранд Карибиан, и в общем, мы рекомендуем. Всем все понравилось? Да, очень понравилось. Я даю совет, пожалуйста, берите одно блюдо. Вам этого хватит. На троих? Да. да. Очень хорошо совет, Кирилл. Итак, это Теска Лотос. И здесь есть мороженое с Винсенс. Это Кирилл у меню. Кирилл. Надо, Кирилл. Последний рывок. А -а -а. э, что такое у тебя? Мембер карта. Мембер карта? откуда? У меня все есть, у меня все карты есть. Расскажи мне, что за карточка и что она тебе дает? Карточка оформляется в кафе в любое время. Срок действия один год, дает обычно скидку. По вторникам дают бесплатный шарик мороженого. И плюс скидка 10% все время. И когда карточку оформляешь, тоже тебе там бесплатное мороженое дают. А она сама по себе сколько стоит, это в форме? Платная? Я не помню. Я не помню, наверное, платная. Давай, давай. Я просто попросила свечку. Сказала, дайте мне одну свечку ребенка день рождения. Немножко отвлеклись. Как думаете, что сделала яна? Что ты ешь, Яночка? Свечку. Зачем ты свечку ешь? Бывает свое вкус. Ты че? Клювай, пожалуйста. Дети тепличные. Свечек не ели никогда. Будро не жевали. Вот. Злата подарила Кириллу открытку, а Яну устроила для Кирилла шоу. Ела свечку. мембер стоит 300 бат. Не, ну если часто кушать, то выгодно, наверное. Но 300 бат за мембер Вот, сегодня три купили шарика, три в подарок. А, ну тогда окей, да, круто. И так каждый вторник А, ну тогда да, окей. Беру свои слова обратно, все круто, да. Вот и день пролетел. Ну что, вот такой вот блок получился обо всем и ни о чем. нас mm -hmm. блок получается, не про Таиланд, а про нас. Постепенно, да, перерастает. Надо исправляться. Таиланд закрыт. Таиланд закрыт. Вот так у нас прошел день. День рождения в режиме карантина. Самое главное развлечение – пойти поесть. Как, как обычно, да. Самое веселое – это еда. У кого тоже день рождения был 26 мая, мы тоже поздравляем. Кстати, у меня у дедушки сегодня тоже день рождения, ему 90 лет. Ну что, домой отдыхать от отдыха. Всем спасибо, до новых встреч, пока.